Привет, ребята! Добро пожаловать на канал! Сегодня в видео я вам расскажу, как буквально за 5 минут заработал 300 чистых долларов на NFT. На момент съемки этого видео эта схема заработка будет актуальна, поэтому если вы это смотрите, видео там уже спустя год-два, то обязательно проверяйте информацию. Я не буду вам рассказывать, что такое NFT, как этим пользоваться. Я вам расскажу саму схему заработка, так скажем, меньше воды, больше полезной информации. В общем, недавно у нас и на Байбите, на русском канале была такая новость, то, что вот запускается NFT Marketplace. Marketplace это так скажем место, магазин, где у нас будут продаваться в будущем NFT. -шки. У нас уже давно есть такая тема на Binance, если кто-то не знал, вот у нас сверху есть такая вкладка NFT. И здесь также есть NFT Marketplace. Есть такое понятие как мистери боксы. Если вам объяснить самым простым языком, то это самые обычные, грубо говоря, такие коробки, э, боксы, там где ты не знаешь какая выпадет NFT. -шка. То есть ты покупаешь изначально бокс, к примеру, за 20 долларов. Может тебе выпасть в этом боксе, например, нефтишка, ну с редкостью 10 Может выпасть нефтишка с редкостью 50 А может выпасть нефтишка, которая там редкость, я не знаю, 0,01 процента. Если вам понятное дело выпадает такая редкая нефтишка, вы ее сразу можете хорошо перепродать на том же маркетплейсе. Это, я думаю, понятно. В общем, все также зависит от проекта. Я лично когда-то заходил на Binance вот в этот вот проект. Бокс стоил, насколько я помню, около 100 долларов. Я вам могу сказать то, что боксы Потом по 100 долларов не уходили Но были такие проекты, когда ты покупаешь Бокс буквально за 100 долларов И уже через 5 минут ты этот бокс Можешь продать в 30-40 раз А то и больше дороже, поэтому обязательно В этой теме также смотреть на проекты Хорошие это проекты, полезные Будут ли они пользоваться спросом, я думаю Вы понимаете. Немного отошел от тему Так вот, на Байбите запускается NFT Marketplace, после этого я перехожу На биржу Байбит, сверху я вижу вкладку NFT, здесь я нажимаю вкладку Подробные и здесь у меня предлагается купить те самые боксы чтоб вы ребята понимали там до распродажи этих боксов было определенное время то есть тут стоял у нас таймер это сейчас здесь есть такая вот вкладка и обычно стоит таймер до распродажи чтоб вы понимали сейчас на бинансе выкупить бокс вот когда там идут эти распродажи это просто нереально потому что там выкупается все ботами вот у нас допустим вот до этой вот коллекции осталось там буквально один день я лично заходил в эту коллекцию еще раньше вот такие же боксы были и я их не смог даже вот за эти вот сумму перепродать. Там я перепродал намного дороже, потому что я этот бокс открыл, понял то, что у меня nft выпала не такая уж и редкая, поэтому я ее и дороже продать не смог. Первым делом вам нужно войти на биржу и когда закончится этот таймер, постараться как можно быстрее купить. Но опять же, я вам говорю, на бинанте очень много ботов, поэтому здесь купить бокс, но ну, если это хороший проект, ну почти нету возможности, потому что там буквально за одну секунду, вот прям все сразу мигом раскупают. Как было на Байбите? У нас идет тот самый таймер, я сразу в первую секунду нажимаю купить, один бокс стоил 15 битов можно покупать только за биты поэтому если вы хотите принимать участие в NFT боксах, распродажах то вам необходимо будет себе купить биты сейчас как раз таки у нас по рынку идет такая, я бы сказал, хорошая коррекция хорошие проливы, если кто-то не знает за сегодня там капитализация упала больше чем на 12%, все монеты потеряли по 15% в моменте поэтому сейчас есть очень хорошая возможность если вы хотели инвестировать в криптовалюту бит, а это так скажем на токен биржи Баби, то возможно на самом токене, то есть на росте курса можно будет сделать какие-то деньги, плюс можно принимать участие в ланчпадах, лаунчпулах. ланчпулах, я это уже рассказывал на канале, но сегодня подробнее уже про NFT. В общем, заканчивается здесь таймер, я сразу быстро нажимаю кнопку купить, после нажимаю кнопку подтвердить и у меня идет вечный таймер такой загрузки. Я уже думал то, что я этот бокс не куплю, но ну, потому что очень было как бы много желающих, но в это время я страницу не обновлял, собственно, ничего не делал и уже буквально через 2 минуты у меня появилось вот такое вот окошко. Поздравляем, вы успешно приобрели мистер Бокс. На бабите это была первая распродажа, поэтому здесь я уже точно ожидал иксы. По следующим проектам также нужно будет смотреть. Сразу я вам скажу, то, что вся информация по лаунчпадам, IDO, ICO у меня оперативно появляется в Телеграм-канале. Здесь я написал про это NFT, объяснил, как здесь принимать участие, но потому что на Ютубе просто иногда времени не бывает. И здесь я уже показал, как купил бокс за 30 долларов и продал его за 333 доллара. Вот, ребята, 30 долларов у нас стоит бокс. После мы с вами сразу переходим на NFT Marketplace и можно выставить уже на продажу. Вот, я купил его за 15 битов и через время я уже продал его за 333 доллара. Прибыль с продажи этого бокса составила 303 доллара, но отнимаем комиссию примерно 297 долларов чистыми. Дальше я, короче, решил такой немного поиграться с этими инфтишками, увидел то, что инфтишки тоже пользуются спросом и купил одну инфтишку за 160 битов. Но потом я посмотрел то, что они не особо продаются и обратно за 160 битов скинул. Вот та самая NFT, вот история владения. И чтобы вы понимали, этот человек вот я купил как бы вот за 160 битов, после я долгое время хотел продать за 222, потом 200, потом все-таки решил скинуть по той цене, что и брал. У меня один человек купил. Он тоже сразу выставил за 250, выставил за 180, короче, никто не покупал, он отдал же за ту же цену. И опять же за 160 битов его скинули. Ну и сейчас в среднем по рынку вот мы можем зайти на NFT маркетплейс, выбираем просто мистери боксы, и чтобы вы понимали, выставляем просто по возрастанию, неважно, биты, детей вы смотрите, все боксы распроданы, кто-то даже продал по той цене, который покупал, но я вообще таких людей не понимаю, немного подождал, можно продать и чтобы вы сейчас понимали, если бы я не продал вот просто в моменте, ну, я хотел быстро заработать, я заработал 333$, доллара. и сейчас вот можно даже просто так сидеть, смотреть по рынку, если какой-то бокс там появится за э, 200$, долларов. я видел то, что один человек перепутал кнопки, он хотел, наверное, продать там за 250 долларов Но продал вообще за 25 и бокс То есть, ну, короче, человек немного лоханулся Но, во всяком случае, тот, кто купил, очень был счастлив купить по такой дешевой цене И сейчас, чтобы вы понимали, эти боксы ниже 700 долларов не стоят Если даже и стоят, их быстро выкупают Вот, смотрите, видите, все распродано Я лично еще пару дней сидел, наблюдал, думал выцепить бокс хотя бы за 300 долларов продать Потому что я продешевил, но кто знал, что такие вот цены будут Вот, смотрите, по 700 долларов... сейчас просто этот бокс не купить поэтому ваша задача просто зайти на nft marketplace на хорошую распродажу этих самых и вот бокс есть за 768 долларов чтобы его купить надо просто нажать кнопку купить и должны быть деньги на балансе то есть определенную сумму меня сейчас тут 181 бит остальные биты у меня лежат в launch поэтому я сейчас не могу грубо говоря этот бокс купить но во всяком случае я думаю вы понимаете купили бокс на nft marketplace быстренько выставили его на на Продажу, и потом заработали свои деньги как выставлять бокс на продажу переходите вот сюда мой профиль после у вас будет здесь и нефтишка вы просто на нее нажимаете выставить ставите цену и ставите дату до которой она у вас будет стоять я думаю ребята я более-менее понятно вам объяснил как это все работает такая вот простая схема заработка и очень приятно потом получать вот такие вот сообщения макс ты лучший собирался выходить с дома увидел твой пост за полчаса э, до быстро зарегался рефнулся благодаря тебе у меня 700 долларов в кармане вот представьте человек вообще вообще, грубо говоря, не разбирался, что такое NFT, просто залетел по посту из Телеграма и здесь заработал. Это очень круто, и, кстати, не один я залетел, я посмотрел там много ребят, которые тоже купили эти боксы, но они все, как и я, продешевили, ну, потому что никто не знал, что будут такие цены. Вот чел продал за 308 долларов, чел за 514 долларов продал. Я видел то, что один человек вообще за 3000 баксов бокс продал, но ну, это просто, конечно... Э, взрыв башки вот за 100 битов продал, 400 долларов, то есть вы понимаете какие сейчас тут суммы, это ребят не новости, которые я сейчас знаете там э, нашел из интернета, вам сижу перечитываю, то что вот там можно сделать, я вам на своем примере показал, вот можно реально заработать, купил бокс за 30, продал за 333 продешевил, конечно, но ладно. Все, ребят, на этом мы будем заканчивать наш видеоролик. Всем большое спасибо за просмотр, всем большое спасибо за поддержку. Оставляйте за обязательно свое мнение в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Всем удачи, всем профита, всем счастья, всем пока.